где без питья и хлеба забытые в веках. Атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его, махину, не мёт со стороны. Напряжены их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ. Из-за них ослабник то и небо упадет. Из -за них ослабнет кто-то, и, и небо упадет, упадет Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля И станет гриб лиловый, и кончится земля А небо год от года все давит тяжелей Дрожит оно, откуда ракетных кораблей Дрожит оно, откуда ракетных кораблей Стоят они, ребята, точеные тела Поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, и ночью не досна. сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, опершим лбы в беду. Не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры пока Атланты не подержат на каменных руках, Атланты не подержат на каменных руках. Надой над Канадой Солнце низкое садится, Мне уснуть давно бы надо. Хоть чего же и не спится Над Канадой небосиня Ешь вперед дожди косыню, Хоть похоже на Россию. Только все же не Россия Над Канадой не синий Меж дожди косы Хоть похоже на Россию Только все же не Россия Нам осталось шепчет Крейсер И любовь заварит шашни. Раздет нас снежок опреске, палит нас юг домашний, Мрез ежом, как не дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, Только все же не веселье, Мрез ежок, как не дом чужой. Не новоселье, Хоть похоже на веселье, Только все же и веселье. У тебя сегодня слякать В лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, Подожди меня обратно. Над Канадой небо сили, Меж берез дожди косые Хоть похоже на Россию Только все же не Россия Над Канадой небо синий Меж берез дожди косые Хоть похоже на Россию только все же не Россия. Герой забудь о стороне родной, Когда сигнал к атаке донесется, Воскрипывают мачты над волной, На пенных гребнях вспыхивает солнце, Земная неизвестна нам тоска с искрещенными И никогда мы не умрем, пока Качается с педилардностями, И никогда мы не умрем, пока качаются с педилардностями, Как будто а бьет воротный ветерок, А тогда, когда он не стареет, И есть в ясный в солнечный день, Последний раз. Пляжа мира.